Всем привет! О самых интересных событиях этого дня расскажу тебе я, Анна Глазунова. Итак, смотри сегодня. Традиционный нефтяной саммит стартовал в Бугульминском районе. Совместить несовместимое талантливый музыкант дополнил квантовую физику искусством. Воплотить мечту в реальность, как наш канал помог в исполнении мечты восьмилетнего мальчика. Традиционный нефтяной саммит стартовал в Бугульминском районе, где нефтяники и ученые нефтегазовой отрасли представили президенту Республики Татарстан достижения в цифровизации добывающих технологий. Подробнее в следующем сюжете.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 Приемная комиссия Казанского федерального университета ежедневно принимает большое количество заявлений на различные институты и факультеты. На сегодняшний день в университет уже подано более 50 тысяч заявлений, в том числе оригиналов подано 5200, включая очно-залочное, магистратуру, беджи, бакалавриат, специалитет на все формы подготовки. Больше всего подано оригиналов в Институт управления экономики и финансов. На втором месте Институт филологии и межкультурной коммуникации – 445 оригиналов. А также Институт психологии и образования, где собрано 421 оригинал на бюджетную форму обучения. Ознакомиться с результатами прошлого года можно на сайте kpfu.ru в разделе «Приемная комиссия. Итоги приема». Там можно будет найти проходные баллы, поступивших в 2016 году. По сравнению с 2016 годом, Статистика аналогичная, то есть мы идем по динамике на уровне прошлого года. Торопись, ведь остается все меньше времени для подачи заявлений. Свою работу приемная комиссия завершит 26 июля. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз. Инженеры Казанского университета продолжают эксперименты с квантовой памятью и музыкальными инструментами. Наш корреспондент уже узнал, насколько удивительно переплетаются физика и музыкальное искусство, Узнайте и вы. Свет в окне одной из лабораторий инженерного института КФУ можно увидеть всегда. Ежедневно и до позднего вечера здесь кипит большая научная работа. Например, разработкой резонаторных антенных, а также сверхвысокочастотных систем занимается Кирилл Петровнин, аспирант третьего курса обучения. Он же участник большого проекта по созданию квантовой памяти, над которым трудятся ученые КФУ, княтука имени Тополева и кафты имени Завойского. Задача Кирилла в проекте довольно ответственная, а именно создать чувствительную мульти резонаторную или говоря простыми словами более скоростную и оперативно работающую установку для экспериментов с квантовой памятью. Мы можем собрать ячейку, ячейку квантовой памяти, которая будет отличаться от просто ячейки для хранения радиоволны, потому что в множестве ячеек волна будет распределяться также, как примерно вот в атоме, если проще говоря. Там разработчик любит шутить, что ему приходится исследовать сигналы, чье поведение Дело практически загнано в ячейку. Ну потому что если у нас имеется, собственно, ячейка квантовой памяти, и мы туда посылаем радиоимпульс, он имеет свойство храниться некоторое заданное время, которое позволяет ему данная ячейка, и так получается, что этот импульс на вот это время молчания, время хранения, он получается как бы загнул в ячейку. Кирилл изучает шепчущие галереи, с энтузиазмом проектирует мультирезонаторные системы, которые будут работать с так называемыми шепчущими галереями. Обычно шепчущая галерея называют помещение, где звук проходит вдоль стен, но не слышен в другой части здания. В Казани есть такая шепчущая галерея, причем она является одним из любимых мест горожан. И известна она как арка влюбленных, которая находится в парке Черные озеро. Там волна существует очень долго. Два собеседника стоят э, по разные стороны этого купола, получается, в виде полусферы. Если они говорят друг другу прямо буквально через рупор они друг друга будут слышать хуже, нежели когда они будут говорить без рупора а просто вдоль стенки. Я бы хотел бы у нас вот такие системы попробовать развивать, потому что на вот таких очень хороших резонаторах, которые будут, на модах шепщей галереи можно строить различные штуки, которые могут при применяться и в радиоастрономии, как выяснилось, интерес к акустическим эффектам не случайен. С детства Кирилл увлечен музыкой. Удивительным образом в жизни молодого ученого переплелись в едино искусство и наука. Аделья Шемилова, Владислав Михневский, Универньюз. Каждый из нас о чем-нибудь мечтает. О хорошей машине, квартире или поездке на море. У детей тоже есть свои желания и мечты. Одна из них смогла воплотиться благодаря проекту «Мечтай со мной» и каналу Тв. Наша съемочная группа пообщалась с маленьким мечтателем. Все подробности смотри далее.